Я заметил внезапно, да, как всегда внезапно, что люди исключительно боятся перемен. И знаете, может быть даже неосознанно, может быть даже подсознательно, но это факт. Почему? Потому что шаблонность их поведения, шаблонность их жизни, однотипность стада, скажем так, она очень хорошо свидетельствует именно об этом. Люди не хотят делать что-то, что отличается от других они вообще воспринимают негативно такое понятие, как «белая ворона». То есть для них это не личность, не индивидуальность, не самостоятельность, не творец, не автор, не созидатель. Для них это что-то оскорбительное. И это довольно странно. Почему? Потому что, ну, не знаю, если судить по себе, то я, к примеру, не могу в одном городе даже сидеть, больше одного месяца, и проходит там пару недель, я сразу собираюсь и сваливаю. Вот. <смех> как на одном месте это совсем неинтересно. И уж тем более строить жизнь так, как строят ее все вокруг меня, это совершенно бессмысленно. Я ведь вижу по ним, по живому примеру, что в итоге каждого из них ожидает. Думаю ли я, что они не видят? Скорее не хотят видеть, скорее не хотят задумываться. Для них вот эта шаблонность поведения. Ну, они потому и размножаются на самом деле, чтобы дети позаботились о них в старости. Они потому и ходят на арабскую работу, думая, что таким образом они обеспечат себе кусок хлеба в старости. И прочее, прочее, прочее. То есть человек, он не думает, что есть какой-то другой формат жизни, который более интереснее, более положительнее, что ли, результативнее, продуктивнее. Да, людям это и не надо. Они боятся каких-то новых проблем. Хотя с чего вдруг быть проблемом, если ты будешь оценивать факторы риска, ты будешь просчитывать то, что собираешься сделать, и какие вариации могут быть у твоих поступков. Но у людей нет мозгов, они не хотят развиваться. Посмотрите, как вот интересно получается. Я стремлюсь ко всему новому, да. И я считаю, что это меня наполняет, что это делает меня лучше, развитее, интереснее, разумнее, ну, все положительные стороны я в этом вижу Не знаю, может, как оптимист Но я не столько оптимист, сколько реалист И обратите внимание Если, предположим, я что-то делаю Тяжелую работу какую-то выполняю Я устал И я не иду, не падаю на диван Потому что я понимаю, что лучший отдых Это смена рода деятельности Это эффективно, это продуктивно И это работает Я поделал каких-то вещей ну, скажем так, позанимался, извините за такую формулировку, но все же, дабы было понятно. В общем, занимался чем-то, я устал, пошел, позанимался чем-то другим, потом третьим, потом четвертым. Изначально подготовил план, чтобы не путаться, что я хочу сделать, и мне все понятно, мне все ясно. Обычный же шаблонный человек, стереотипный, он ходит на рабскую работу, возвращаясь после нее, он просто падает на диван и проклинает все. На следующий день он снова идет на рабскую работу и потом опять возвращается и падает на диван. Это утопия, это деградация, я это понимаю. И в принципе вывод, который я хотел бы сделать, это то, что нежелание идти к переменам, нежелание что-то менять в своей жизни, даже если у тебя все хорошо, Почему бы не попробовать что-то еще? Если ты не дебил, не имбецил, не деградант, и ты прекрасно понимаешь, что это не навредит тебе. Никто же не заставляет тебя хранить все яйца в одном лукошке. Это как бы простые вещи, их нужно понимать. Так вот, ты идешь к чему-то новому, ты развиваешься, ты наполняешь себя. И ты заполняешь свою жизнь чем-то интересным, чем-то полезным. Ну, вдобавок ко всему еще. И, наверное, чем-то материальным, интеллектуальным. И прочее, прочее, прочее. Но если ты живешь стереотипами, если ты живешь по шаблону, как остальные, тебя ничего не ждет. Поэтому страх перемен, на мой взгляд, это исключительно это исключительно черта глупого человека. Абсолютно глупого, потому что он не видит дальше своего носа и готов довольствоваться чем-то арабским, чем-то примитивным, чем-то. Да, более простым. Будьте умнее, развивайтесь, не бойтесь перемен. Если грамотно к ним подготовиться, если продумать, посмотреть, изучить, то на самом деле не будет у вас никаких проблем. Это совершенно нормально, потому что разумный человек именно так и делает. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Надеюсь, мне удалось раскрыть вам свою мысль. Перемена это не страшно. Страшно быть, как все. Вот это, по-моему... Самый большой кошмар, который можно себе представить. Всего доброго.